приветствую всех и в этом уроке мы будем реализовывать э, использование предметов из инвентаря но прежде чем мы приступим к этой логике нам понадобится э, собственно сделать э, то для чего мы будем их использовать э, я сейчас э, добавлю несколько переменных а точнее я перейду в Blueprint класс GamePlay и здесь я создам Blueprint класс Actor Component и этот Actor Component мы назовем BPSC. Так, это у нас будет Player State. Player State Component. В этом PlayerState компоненте мы добавим следующее. Мы добавим э, переменную health, переменная float, дальше переменная max held. Но в принципе нам, я думаю, будет этого достаточно для того, чтобы э, написать базовый функционал дальше я добавлю сразу этот компонент к плейеру, add player states state player state. хотя ну в принципе да нормальное название <coughs> player state uh, давайте сразу укажем max held 100 все по стандарту и held uh, тоже ну давайте Хотя пускай будет 0 мы же будем проверять добавление нашего здоровья а, так мы это все добавили добавили теперь а, я найду у меня был виджет контент ui uh, ui меню геймплей геймплей у меня есть ui base то есть виджет который вызывается э, для игрока полностью и собственно здесь э, мы добавим давайте наверное прогресс бары хотя давайте просто текст добавим пока что ну в принципе у нас урок не о том как создать э, показатели здоровья там или еще что-то Поэтому мы не будем на этом долго зацикливаться. Текст-бокс на canvas панель Закрепим его здесь. Пускай будет так. Здесь укажем 100. Ну, пускай будет 100. И сделаем это по этому краю. Можем даже сделать сайт контент Content и выставить вот так вот. Дальше нам нужно сделать bind, create binding, get text, это будет field, здоровье. Дальше на event графе мы давайте возьмем контракт. Хотя мы можем взять здесь просто player. Давайте player reference это у нас будет таким play player с нас одета был expose on spawn. теперь я найду я найду где у нас создается этот виджет на этот виджет, наверное, у меня создается на контроллере toggle hard hard get game instance mm -hmm. ну наверное это toggle hard я уже и не помню ладно давайте сделаем тогда немного по-другому ui base здесь снимем галочки event контракт возьмем возьмем get ovnng get owning player pawn. это ссылка на владельца виджета сделаем cast to, cast to gameplay player и собственно установим нашу переменную player reference То есть, таким образом мы получим ссылку на персонажа здесь player reference Можем сразу сделать конверт Validate get. Если у нас валидно, мы достанем get player state. Get health. И установим health. Собственно, наше здоровье. А, давайте проверим. У нас 0 в нижнем углу экрана если мы поставим здесь к примеру 5 плей, у нас будет 5 ну то есть все работает дальше теперь нам нужно создать функционал давайте с функционалом попозже мы закроем вот это все ненужное перейдем в UI, перейдем в инвентарь, перейдем в UI слот, вендграф, здесь override и mouse button double click. мы возьмем mouse button double click из mouse event, нам нужен uh, mouse mouse из mouse button down Проверяем левая кнопка мыши, left mouse button. Uh, ставим branch. И, собственно, у нас есть ссылка на item object. Ссылка на item object и также на инвентарь. Uh, так, здесь у нас handle. Если false, если true, давайте print string. Print string usable. Usable. Давайте селененьким цветом. Чтобы это все проверить, давайте нажмем, что-нибудь подберем. Кликаем дважды и у нас usable. Собственно, если я кликаю с другой мышкой, то у нас ничего, usable. Только когда два раза. А, собственно использование предмет у нас готово нам остался только функционал а, и функционал этот нам нужно где-то хранить что мы можем сделать мы можем этот функционал хранить в этом объектах то есть для того чтобы не спавнить предмет к примеру да мы можем весь функционал хранить в этом объектах давайте перейдем в blueprint перейдем геймплей инвентарь сустам так как у нас есть возможность использования по факту всех предметов в инвентаре мы можем сделать следующее в base item объекте что у нас здесь есть из ротейт монт вес максимальное количество item info item info Type. у нас есть type usable usable equipment usable equipment в принципе нам этот тип не нужен нам нужен нам нужна переменная из usable из нас один был expose on spawn, был printed only приват В принципе, мы эту переменную вызывать не будем в сторонних блок-принтах. Нам она нужна будет для проверки. Так, base inventory item. Uh, get default. Так, где у нас get default item object? Делаем refresh notes. И делаем promove to variable is usable то есть мы этой переменной будем проверять можем ли мы использовать этот предмет в данный момент и записывать собственно в этом object. давайте все сохраним так по item object давайте я закрою эти все функции поскольку там уже даже название не видно Венграф у нас есть. Дальше мы можем пойти простым путем. Собственно, я думаю, мы ими пойдем. Создадим функцию useItem. UseItem функция, которая будет воспроизводить нам, собственно, логику use item функция теперь нам нужно перейти в items и перейти в usable_items. item uh, так useable item у нас напрямую наследуются поэтому мы здесь из USable ставим true был ставим true и давайте наверное перейдем в что у нас за предмет на сцене который мы для стака использовали это у нас вводится uh, так из usable true вес стоит rotate uh, usable it в принципе все у нас здесь указано compile save единственное что Давайте сделаем наследование BaseItemObject, CreateChildBlueprint. Это у нас будет BP UsableItem. BP usable item. мы принесем в айтемы. BP item. мы его наследуем. А function. делаем Override. Right use item функцию parent мы убираем давайте это сюда um, base item object сюда это нам не нужно это нам пока не нужно, хотя давайте это сразу скопируем Uh, BpUsable uh, здесь нам понадобится сделать также right uh, для default get default item object подключаем наш item object и здесь в классах нам нужно выбрать uh, Usable Usable item usable item. Uh, давайте, наверное, мы его назовем usable item object. объект поскольку это object. usable item object. Uh, так usable. здесь мы установили. теперь у нас здесь uh, child объекта. base item object. Uh -huh. Так, здесь нам нужна ссылка Мы сейчас в base item Object Меняем, поскольку у нас здесь функция Наследуется, мы не можем здесь параметры Добавлять а, Нам нужно, а, во-первых Player Наш игрок а, Это у нас Gameplay Player а, так, Не то Gameplay Player. Gameplay Player. Ну и, собственно, все. Нам здесь нужна ссылка на персонажа. Так, это мы сделали. Теперь мы можем и ссылки на персонажа э, достать. GetPlayer state компонент и уже в этом компоненте давайте тогда перейдем в blueprint gameplay player а, так, player, uh, player state давайте я папку создам player. player state и сюда мы закинем это все Здесь мы можем создать функцию. Функция add-held. add-held. И, собственно, что нам нужно? Нам нужно взять help. Нам нужно взять uh, input. Input. held To add. Float. Делаем плюс дальше делаем проверку если у нас сумма больше чем максимальное количество branch то мы будем делать not если сумма меньше чем максимальное количество а, хотя нам здесь нужно больше или равно а, больше или равно поскольку если у нас меньше тогда мы будем добавлять health то что мы приплюсовали вот такая простая функция и здесь return note единственное, я бы добавил дополнительную проверку на то добавим ли мы это здоровье но собственно опять же у нас урок не про систему здоровья персонажа Uh, так, нам нужно перейти в UsableItemObject и вызвать здесь addHealth, Held ADD Held uh, И теперь что нам еще понадобится? Нам нужно знать, сколько мы хотим добавить здоровья. Поэтому давайте создадим перемену. переменную а д д делаем все то же самое садит был бла-бла-бла флот переменная uh, и давайте перейдем к юсей Сделаем Refresh Notes. Hell to add у нас есть. Делаем Promove to Variable. Hell to add. И по умолчанию давайте укажем 15. Ну, к примеру, да. Hell to add. А, собственно, функция готова. Мы подключаем здесь Hell to add. Добавление И можем вызвать return not. Завершение нашей логики. После чего э, нам нужно перейти в UI-слот. В UI-слоте у нас где print string useable. Мы пока его трогать не будем. Мы здесь возьмем item object. И вызовем из него функцию use item. собственно use item. дальше мы возьмем инвентарь компонент и вызовем функцию, а точнее сначала переменную get reference. то есть у нас есть в инвентаре ссылка на персонажа, мы можем ее использовать, дабы не делать новую ссылку. и также мы из инвентарь компонента можем сделать Remove item. Remove item. И remove item мы, собственно, будем делать этому предмету. Compile save. Remove item. Ну, собственно, давайте проверим. Посмотрим, что у нас здесь стоит. Usable. Compile. Max amount. Paint. Rotate. Hell to add 15 стоит в самом верху. Все отлично. Давайте нажмем play. Подберем три предмета. У нас здоровье 5, можем видеть. Кликаем дважды. Предмет использовался. У нас здоровье 20 кликаем еще раз у нас здоровье 35 кликаем еще раз у нас здоровье 50 то есть все работает здоровье добавляется мы можем использовать предметы соответственно вкратце объясню то что мы здесь написали use item функцию она наследуется во всех объектах, поскольку мы ее написали в базовом объекте, если мы будем делать child, к примеру, для оружия, то уже в use item мы будем использовать э, экипировку оружия или одежды. Да? Э, в случае с такими предметами мы будем там добавлять здоровье, можем добавлять э, там, голод, жажду, все что угодно мы прописываем функцию сайтом у нас есть ссылка на плеера поэтому мы можем абсолютно любую логику здесь менять при использовании этого предмета будь то какие-то временные бафы дебафы и все тому подобное единственное что у нас остается у нас остается 3 к примеру если я сделаю стак предметом и использую его да, у нас используется весь стак, поэтому нам нужно будет создать функцию, которая будет, собственно, разделять, точнее использовать предмет из стака. Давайте, наверное, сразу это сделаем. Возможно, урок затянется, но лучше это сразу сделать, чтобы у нас был готовый функционал. Так, нам нужен блюпринт, нам нужен геймплей, нам нужен инвентарь и нам нужен инвентарь ресурсом Инвентори-ресурсом у нас есть функция split to stack. Split to stack. Uh, давайте сделаем ей дубликат. Это нам нужна функция item split split split split to stack делаем дубликат функции split to stack это будет use item item stack use item stack uh, try от item нам не нужен нам не нужен здесь мы будем подавать значение 1 1 поскольку используем мы один предмет 1 1 uh, 1 1 так use item stack item construct bp place item object мы перезапишем вес destroy а, ну в принципе ладно Так. Uh, usable usable мы также должны с item to split достать get um, get usable нам нужно также добавить у нас by item object get usable is usable get usable pure функция переходим переходим переходим инвентарь get usable и подключаем так, здесь готово. То есть мы будем брать предмет, будем создавать конструктор объект и будем выводить этот конструктор объект. Ретёрд нот. Собственно, давайте перейдем в UI слот. У нас здесь юсайтом, там Кстати, этот римуайтом мы можем указать функции use item ну давайте пока пусть будет тут потом мы можем это все компактно все перенастроить item object берем нашего предмета дальше берем get из так и также берем get mount get, tag, get если get больше одного И также он стакается. Достаем branch Выставляем. Здесь это у нас false. Подключаем. А то мы будем делать следующее. Мы будем вызывать из инвентаря компонента use там stack. здесь подключаем item object и собственно нам нужен только use нам нужен только use но use не item object, а use uh, нашего стака то есть мы создали наш новый предмет и его использовали так. наш новый созданный предмет мы использовали так вроде бы мы все добавили давайте посмотрим используем один предмет у нас 20 сделаем стак используем у нас перед один предмет но не добавилось не добавилось здоровье так почему у нас не добавилось здоровье инвентарь и поэт максимум Use item stack refresh notes by item object reference. <coughs> У нас здесь нет переменной здоровья, но она должна сохраняться. TryItEtem. Мы можем, в принципе, добавить этот предмет после чего его использовать и сделать ему remove. Давайте попробуем tried it item ui-slot сделать ему use И сделать рамов айтен компа сейф лэй и 2 1 0 а, так почему же почему же я кажись понимаю почему uh, поскольку у нас здесь от мы можем отключить у нас здесь базовый предмет uh, должен быть у нас здесь не базовый предмет Item этом то сплит get класс Usable сайбл item object у нас здесь по дефолту 0 Uh, поэтому мы можем здесь, а хотя я вспомнил, у нас в стаке, uh, так оттуда стак, оттуда вес, с это вес, new item, old item Классы равны мы стакаем. Так, у нас должна записываться информация, поскольку мы же используем последний предмет. Давайте еще раз проверим. Если я сделаю вот так, и сделаю вот так. Да, последний предмет у нас используется. От Оттостак, отэмут stack без без плюс third item set amount. use item stack в принципе мы можем здесь вызвать use use ю сайтом давайте вызовем его здесь и сайтом you... подключим Reference Player. Reference Player. в UI слоте мы сайтом отключим у нас будет ю сайтом стак здесь нам тоже не нужен выходной параметр ю сайтом мы выводим для этого объекта 420 двадцать стак давайте сделаем play player есть item object был item object есть делаем skip player skip player state 1 0 да мы дефолтная добавляем поскольку у нас не записывается наше количество здоровья и для того чтобы это решить нам нужно либо в базовый предмет это все добавлять либо либо сделать следующее инвентарь компоненте теле снимаем нам нужно в класс сюда подать был UsableItemObject И тогда у нас будет здесь Собственно Cast UsableItemObject PureCast Мы выводим нет этой функции usable held to add uh, get help to add мы get записываем в pure функцию для того чтобы получить наш результат после чего мы уже можем get help to add вызвать и подключить то есть вот таким вот образом мы можем это сделать Так, set, use item. Жмем play. Раз, два, три. Используем одну у нас 20. Используем одну у нас 35. Используем одну у нас 50. То есть все работает. Теперь у нас записывается. А по поводу того, что у нас же могут быть предметы, да, экипировки. Могут быть предметы, собственно, неиспользуемые, могут быть использованы. Мы можем сделать следующее. Убрать здесь класс. Get item info Взять GetItemInfo, break itemType item type взять и сделать switch on item type. И, собственно, таким образом, да, USable equipment вызывать здесь. То есть мы копируем эту всю логику и устанавливаем здесь, э, к примеру, equipment объект мы можем здесь установить и тогда у нас будут параметры эквипмента сделать таким образом но поскольку в моем случае у меня есть класс useable то есть предметы которые используются и которые дают какую-то дополнительное там здоровье персонажу там жажду голод вот такое вот все это у меня будет храниться в UsableItem, поэтому мне не нужно вот это все создавать, поскольку стакаться у меня будут также только предметы данного типа. То есть это еда может стакаться, к примеру, вода может стакаться и тому подобное. Да? То есть если это стакается, то... Тогда у нас будет происходить этот юсейбл. В случае с эквипментом у меня этот функционал он вызываться абсолютно не будет, поскольку а, в случае с эквипментом у меня нет стака предметов, то есть я не могу стакать броню, я не могу стакать оружие, а, поэтому как бы смысла в этом использовании никакого нет. Поэтому, собственно, это может быть вот так. Давайте еще раз все проверим, чтобы у нас все работало. Давайте используем вот так вот. 20, просто предмет, 35, 50. Давайте выбросим стак, подберем. 65, 80. То есть все работает, использование стака, использование просто предмета собственно у нас работает на этом мы завершаем наш урок если вам было полезно видео подписывайтесь на канал если не подписаны ставьте лайки пишите комментарии добавляйтесь к нам в дискорд если вы еще не добавились и до новых встреч